Представляем вашему вниманию подставка под огнетушитель. Согласно требованиям пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол на специальную подставку. Эта подставка подходит для всех огнетушителей, диаметр которых не превышает 17 см. Но лучше всего она подходит для самых часто используемых огнетушителей OP5 и OP6. Подставка изготавливается из листового металла толщиной 0,5 мм.